Всем привет! Это Ольга Гусева. Александр Беглов и его люди очень полюбили отмазку про то, что у них не хватает денег, чтобы эффективно управлять городом. Как оказалось, не хватает, потому что их уже потратили на служебные машины, фарфоровые сервизы и тому подобную бесполезную фигню. При этом, безусловно, очень дорогую. Ну а сегодня мы расскажем вам просто про апогей всей этой глупости. Вы, конечно, слышали о Петербургском экономическом форуме. Абсолютно бессмысленное мероприятие, цель у которого одна – сделать вид, что в стране все еще существует экономика. Уже четвертый год подряд администрация губернатора, до этого Полтавченко, а сейчас и Беглова хочет пустить пыль в глаза иностранным инвесторам и заказывают пышное мероприятие на Дворцовой площади с дорогущим премиум алкоголем и едой. Расчитано все на полторы тысячи человек. На одну персону полагается дорогие вина и крепкий национальный напиток. Куда же без водки. А также официанты в униформе, ковровая дорожка, сцены и музыкальные сопровождения в стилях ритм-блюз, фан, поп, легкий джаз и фьюжн. Каждый год это празднование обходится нашему городу в 15 миллионов рублей. И это самый настоящий пир во время чумы. Какой от этого форума прок? Никакую инвестиционную привлекательность в нашей стране он точно не улучшит. Для этого нужно перестать отбирать бизнесы у предпринимателей и желательно перестать их сажать направо и налево. А деньги эти Петербургу есть куда потратить, хотя бы на исполнение майских указов и повышение зарплаты бюджетников до уровня, который им обещал Путин. Да что там зарплаты, у нас больше четырех тысяч человек пострадало просто от сосулек, которые падали им на головы. И все это во втором городе в России, культурной столице нашей Родины. Но вместо решения этих проблем власти предпочитают закатить вечеринку. Это празднование – лучший показатель стабильности и правоприемства в нашем городе. Потому что четыре года подряд в этой закупке не меняется практически ничего. Ну вот вообще. Ни цена, ни поставщик. Всегда побеждает некоммерческое партнерство Dance Open Festival – контора, которая занимается организацией разного рода танцевальных фестивалей при активной поддержке Смольного. Учредитель юрлица Екатерина Галланова – это бывшая балерина, которая не смогла пробиться из кардебалетов в Сариске и решила делать, как она говорит, бизнес, а на самом деле просто делать какие-то мутные схемы совместно с администрацией города. Вот как-то так и получается. Беглов, Полтавченко – все это одно и то же, просто под разной вывеской, ну или усами. Но есть и хорошие новости. У нас есть прекрасный шанс уже этой осенью дать отпор этим жуликам. Регистрируйтесь на сайте SPB Vote, и вместе мы выгоним Единую Россию из города.